Всем привет! Если у вас где-то завалялся кусочек старой теле- или радиоантенны, не спешите его выбрасывать. Вот это вот трубочка отличный материал для изготовления зимних приманок, таких как мормышки, блесенки и балансирчики. Сегодня я вам покажу, как можно быстро и легко сделать вот из этого материала уловистую мормышку под названием коза. Сразу же отрежу небольшой кусочек. Материал податливый. Поэтому эту труда не составит срезать даже обычными ножницами. Вот, отрезал кусочек, теперь его надо разрезать и выпрямить. Вот это вот и будет заготовка для моей будущей мормышки отрезал лишний кусочек сделал вот такой вот лепесток в виде капельки сейчас немного еще скруглю края и можно будет приступать к пайке чуть-чуть с помощью надфиля закругляю все краешки такая вот капелька получилась дальше по желанию какая вам сторона нужна можно сделать лицевую либо беленькой вот такой хромированной либо желтенькой то есть что та что та сторона отлично появится поэтому тут выбор уже за вами дальше берем кусочек винной пробки немного надо сделать вот эту вот заготовочку закругленной то есть вогнутой будет та часть которая будет лицевая Берем крючочки и откусываем у них шляпки. Дальше с помощью наждачной шкурки зачищаем. Это нужно, чтобы они лучше припаялись. Один и второй. Крючки зачищены. Теперь в верхней части заготовки по центру прокалываем отверстие лески вот такая вот заготовочка у меня получилась. теперь можно приступать к пайке чтобы крючки лучше прилегали к заготовочке и также немного зано совсем малость Берем паяльник, паяльную кислоту. И для начала нужно облудить крючки. Один. И точно так же второй. Теперь берем пробку. Ложим на нее заготовочку. Под заготовку можно просунуть кусочек еще какой-нибудь проволочки чтобы она не прогибалась при пайке, втыкаем крючочки. Вот что должно получиться. Крючки развел примерно на 90 градусов. Вот так вот здесь их расположил. Все плотненько. Теперь это все надо смазать также паяльной кислотой. Можно приступать к пайке. Чтобы не запаять отверстия, туда воткну зубочистку. Вот так вот все пропаялось, теперь остынет и продолжим дальше. Для нейтрализации действия кислоты паяльной рекомендую ополоснуть мормышку после пайки в воде с мылом. Вот такая вот мормышечка получилась. Коза. Осталось ее немного почистить и можно приступать к покраске. Чистил наждачной шкуркой вот снизу припой. То есть при желании можно эту часть покрасить лаком. Я желтенькая оставлю, Видно, не видно? Это вот цвет латуни. Все, остается покрасить мормышку. И можно с ней уже ехать на рыбалку. Когда основной слой лака подсох, можно сделать так называемую точку атаки. Также по желанию можно одеть на крючки пару бусинок. Я этого делать не буду. У нас и так вот эти вот мормышки очень хорошо работают. Как вы могли убедиться, прошло минут 10. Вот такая вот мормышка-коза у меня готова. Буквально из ничего. В магазине у нас такие стоят больше 100 рублей, около 120. Поэтому я считаю, лучше потратить 10 минут сделать самому, чем платить какому-то дяде. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел